Как понять, чем ты достоин заниматься по праву рождения, если сам этого не понимаешь и ясно не чувствуешь? Угу. Ой, сложный вопрос, на самом деле, да. Чем заниматься? Опять же, здесь вот вопрос собственной воли и традиции. Традиция настаивает на чем-то конкретном. Да, религиозная, например, традиция, социальная традиция. А душа требует песен <смех> в больших количествах, что первично, что вторично. Давайте будем все-таки исходить из предпосылок, что жизнь человека это его сугубо личное дело. Да? Ну, таких. Будем исходить из таких языческих предпосылок. Потому что если это не сугубо его личное дело, да, если он послан в рамках магического обмена, мягко говоря, да, на эту, в эту жизнь под определенную задачу, то так вопрос вообще стоять не будет. Да, то есть я просто знаю, чем мне надо заниматься, и жизнь складывается таким образом, что я ничем другим просто заниматься не могу. Ну, не могу, не могу. Но когда у тебя есть возможность выбора, вот тогда и появляются вот эти вот сомнения. Чувства начинают бороться с рассудком, хочу вроде бы одного на социальный мир, религиозная среда, миропонимание твоё и окружение, которое тебя поддерживает или не очень поддерживает, или просто сдерживает, оно настаивает нас чем-то другом. Кто прав? Давайте будем исходить из того, что среда, любая среда, это пространство действия. А пространство действия, оно не всегда вам благожелательно. То есть оно не обязано вам помогать. Вообще по условиям игры как бы оно не обязано вам совершенно помогать. Может как раз напротив, оно обязано вам не помогать. И вот что должна делать среда с вами, помогать или вредить, или сдерживать вас, вы должны проанализировать сами. Обычно этот сценарий обычно вот это вот понимание и э, осознание, что делает среда, удачливостью или неудачливостью своей, оно видно из самого детства. Ну например э, родительская среда, насколько она соответствовала вашему внутреннему пониманию себя. Если вы понимаете, что с родителями вам крайне не повезло, и что они все делают наперекор вашему характеру, то это говорит о том, что среда, наверное, все-таки призвана немножечко сдерживать, Не потому что она такая злобная, а потому что по условиям вашего воплощения нужно наработать какие-то качества сопротивления среды. Возможно, вам именно их сейчас и не хватает. Поддавались на по уговор среды или напротив предыдущие жизни, предыдущие разы среда вам благоволила. Настолько благоволила, что вы не наработали качеств сопротивления, да, сдерживания трения среды. То есть вы вот не научились быть скользким, то есть ваша шкура она не помазана маслом, она наждачкой так, наружу. И вы доставляете боль окружающим людям и себе же, когда начинаете сопротивляться, вам нужно наработать качество, не просто качество сопротивления, а качество виртуозного сопротивления. И тогда среда будет выступать в качестве сдерживающего механизма, как глицериновая такая, такая масса, да, в которую очень сложно двигаться. Нужно это для наработки качества. И это обычно видно с детства. То есть среда не благоволит, она мешает не там родились, не у тех родителей, не тому учились, не, не на том женились да, и так далее. Да, то есть все не так. Вот все не так. При этом душа просит совсем иного. Либо напротив, есть какой-то очень ярко выраженный талант, который настаивает на своем применении. Например, когда вы его проявляете этот свой талант, у вас все складывается хорошо. Вот и здоровье хорошо, и деньги хорошо, и отношения хорошо, вот все хорошо. Но как только вы этот талант зажимаете, говорите, не буду, не хочу, нет, все, все, не буду, все начинает рушиться, и здоровье, и деньги, и отношения, вот ничего нет. Это говорит о том, что именно этот талант является вот точкой приложения результатов и обязаны его проявить. Поэтому чем заниматься? Проанализируйте свою Жизнь до сегодняшнего момента. Среда вам благоволила или не благоволила? Разбейте жизнь на куски. Осознайте, где среда помогала, где не помогала. Выделите кусок, который помогала. Посмотрите, что в этом куске было самого главного. Чем вы занимались, с кем общались, чем учились, где жили. Найдите вот эту вот точку приложения, точку успеха, точку удачи и попробуйте развернуть от нее Жизнь, она подсказывает, она не бывает так, чтобы она была только черной или только белой. Да? Люди обычно поперек полосок идут, да? только некое выдающееся сознание, типа нас, все строго <с> mm -hmm> по одной полосе вдоль. Вот. Но попробуйте все-таки да, осознать свою жизнь именно как вот такой по принципу полосатости. И э, увидите, что были периоды, когда вам жизнь говорила, вот, молодец, нащупал, вот оно. Вот, вот сейчас правильно, вот сейчас правильно мыслишь, правильно делаешь. Да? Вот если ты сейчас за это вот зацепишься, это будет тот рычаг, да, от которого переворачивается мир. Попробуйте это вспомнить. А, анализ, очень важен анализ. Человеку дан инструмент, собственное разумение. А, при наличии всех остальных качеств интуиция, чувствования, самоуважение понимание или желание понять самого себя, разумение является хорошим инструментом. Но если все эти качества, описанные, отсутствуют, неуважение к себе, отсутствие чувствования, забитая интуиция, и есть только разумение, и больше ничего, этот инструмент становится вашим, вашими кандалами. Именно поэтому я... Рекомендую вам, особенно это касается тех, кто еще не начал обучение в нашей школе, или только-только планирует, или только-только начал, не пренебрегать никакими методиками, которые развивают те или иные специфические особенности тела, сознания, разума, потому что без них вы не поймете нечто большее. Нет никакой вещи в мире лучше, чем другая вещь, мы постоянно об этом говорим, это важный магический закон. Нет никакого тонкого тела лучше, чем другое тонкое тело. Нет никакого качества сознания, магического качества и прочего, которое лучше, чем другое качество. Они все хороши, только когда они в совокупности. Если чего-то будет не хватать, все остальное становится кандалами. Поэтому разложить свою жизнь на части, вот, например, как мы делаем по методикам четвертого курса, по методикам каузального тела, можно лишь только тогда, когда все предыдущие взяты. Иначе в противном случае это получится постоянные попытки самооправдаться. Это не я, это моя карма, это не я, это мои родители, это не я, это вот моя судьбинушка. Это очень просто так сказать, я мало не я и карма не моя. Неправда это, это все вы. И Жизнь вам как квест, как сценарий, который вам подсказочки дает, который вам э, там штрафует, прибавляет, да? то есть посмотрите на свою жизнь, как вот на этот вот процесс, там не только неудачи были, там были и удачи, просто э, присутствие в определенной традиции, да, например, в традиции самонаказания, в традиции греха, в традиции там, страдания они заставляют вас удачные моменты выкидывать из сознания, потому что радоваться грешно, и помнить только плохое. Соответственно, ну, с таким настроением, как в том анекдоте сказано, слона не продаж. Если вы будете помнить только неудачи, вы не сможете вычленить точку приложения своей правильного приложения своей собственной судьбы, своей жизни. А значит задачу, ради которой вы сюда пришли, наработка опыта во имя себя как бога, вы не возьмете. Вам придется возвращаться, возвращаться и возвращаться, пока вы не выхолоститесь абсолютно, пока вы не станете нулем, поскольку весь ваш опыт в каждом раскаянии, в, каждом, в каждой исповеди, в каждой отдаче себя добровольно, системе, которая из вас этот опыт изымает, как греховный, да, не, станет, не сделает вас абсолютно пустым, то есть человеком без опыта, а значит не человеком, значит пустотой, который больше ничего не надо. И кусок вашего сознания вашего бога Бога будет просто аннигилирован, просто аннигилирован. Попробуйте это увидеть в объеме вопрос приложения своей собственной судьбы, своей, своего таланта и поиска его, обязательно. он станет для вас остро, насущно, а это значит, что вы обязательно найдете ответ на этот вопрос, какой бы бредовый он ни был, Сама жизнь, сама судьба вам его подсказывает, и это приблизит вас к пониманию вашего же собственного бога. Потому что если вы углубитесь, например, в исследование той, той же мифологии, да, вы увидите, что у каждого божества был какой-то, ну, если не талант, то определенная особенность качество личности, которая переходила из пантеона в пантеон. Это значит, что вы тоже обладаете этим качеством личности. Если вы распознаете свой собственный талант, значит вы с большей долей вероятности по этому таланту вычислите его. А знание, оно облегчает понимание. Знание дает контроль. Прежде всего над своей собственной судьбой и жизнью.